Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Чтобы не повторяться и не говорить того, что уже слышали наши зрители, наши партнеры из предыдущих репортажей, я имею в виду с выставок «Инотранс-2016» и предыдущей транспортной выставки в Беларуси, хотелось бы, чтобы вы рассказали, в чем особенность именно данного экологического форума и каким образом разработанные вами технологии отвечают тем требованиям, которые предъявляются к участникам выставки. Ну, тогда в первую очередь, видимо, нужно сказать об экологичности нашего проекта струнных технологии. Это новый вид транспорта эстакадного типа, то есть он поднят над землей. Уже это определяет высокую экологичность вот этого направления. Почему? Существующие дороги ну, отняли эти территории, закатанные в асфальт и похороненные под шпалами, примерно 5 территорий Великобритании. Примерно в 10 раз большая земля, а она деградирована, потому что выхлопы и продукты износа шины и асфальта загрязнили такие территории. Мы можем эту территорию вернуть землепользователям, образно говоря, распахать асфальт. Поэтому у нас даже есть экологически чистые технологии получения почвы, плодородных почв, качества чернозема, экочернозем, для того, чтобы там, где сейчас асфальт не песок был, а почва, где будут расти сады. Почему это важно? Не только для сельхозработ меньше территории сейчас, да, потому что асфальт занял на такие огромные площади. А еще и потому, что на этих территориях, заняты под асфальтом, не растут зеленые растения, а ведь именно они вырабатывают кислород, которым мы дышим. Поэтому атмосфера земли, биосфера недополучает в год десятки миллиардов тонн кислорода. Более того, не только недополучает, но и автомобили, но в первую очередь транспорт, выжигает ну, в них сгорает где-то порядка 2-3 миллиардов тонн топлива в год, а на тонну топлива нужно более 3 тонн кислорода, чтобы сжечь. То есть больше 10 миллиардов тонн кислорода выжигается из атмосферы. Мы этот баланс можем восстановить. То есть это одна как бы, составляющая экологичности нашего транспорта. Вторая у нас высокая энергоэффективность. Если сравнить, допустим, с автомобилем, то на ту же транспортную работу нам потребуется ну, где-то в 10 раз меньше энергоресурсов. Неважно, это электрическая энергия или топливо, ведь электрическая энергия в основном получает в тепловых электростанциях. Там сжигает уголь, мазут, газ, ну и даже ядерное топливо, все равно это топливо его сжигают, да, чтобы получить энергию. Так вот, нам нужно на ту же транспортную работу здесь разменьшить энергию. Особенно это значимо при высокоскоростном значит, движении. Вот э, мы посчитали, что если у нас будет только один миллион высокоскоростных юнибусов, э, которые будут двигаться с скоростью 500 км в час, это не так уж много. Сегодня на планете порядка миллиарда автомобилей легковых. Что такое миллион юнибусов высокоскоростных, да? да. То... Это сэкономить за срок службы подвижного состава порядка 20 миллиардов тонн топлива стоимостью порядка 20 триллионов долларов. А это только миллион. А если будет 10 миллионов? А если будет 100 миллионов? Это не только экономия топлива, но и вот те экологические проблемы, о которых я говорил. Значит, в 10 раз будет меньше выхлоп, да, загрязнение атмосферы, в 10 раз меньше будет сожжено кислорода. Так? Это вот ну, вторая такая серьезная составляющая экологичности нашего транспорта. Потом третья, она тоже связана уже с землеотводом. Самые дешевые дороги – это сейчас дороги в земной насыпи. Автомобильные железные дороги строят в обычном земной насыпе ну а там, где горы, есть еще земляные выемки. Казалось бы, это безопасно, но это не так. Дело в том, что, особенно для скоростных дорог, грунт, он слабоват, обычный грунт. Поэтому для насыпи нужно взять грунт в карьере, причем хороший грунт, и в насыпи уплотнить на 10%. Таким образом, со дороги строится низконапорная плотина, которая перерезает истоки рек, по движение поверхностных вод, грунтовых вод. И происходит, особенно на Косогорах, потому что нет горизонтальной поверхности, обычно есть уклоны какие-то, да. Так вот, со стороны горы, ну, возвышенности, идет заболачивание. И мы видим, когда едем вдоль дорог, что много сухого леса стоит. Это вот по этой причине. А с другой стороны, опустынивание, не хватает э, влаги. У нас э, насыпь, исключена. У нас эстакада, поэтому вода как текла, так и будет течь. Что грунтово, что поверхностно. Животные как ходили по тропам, так и будут ходить. Сельхозработы как велись, так и будут вестись, и трактор может переехать с одной стороны дороги на другую. А как сейчас он переедет, переедет через скоростную железную дорогу? А как лось перейдет через нее? Если там ограждение и указатель. В трех километрах переход, да, и он по этому указателю пойдет. То есть у нас этих проблем нет. Еще забыл вот одну важную составляющую – защита жизни и здоровья людей. Я тоже связываю это с экологией. Значит, автомобили сегодня в мире в среднем убивают только автомобили. Полтора миллиона человек в год. Сюда надо отнести гибель людей не только на дороге самой, но многие с ранением попадают в больницу, Имирают там. И их не связывают с аварией. А на самом деле авария была виновата в этом, да? То есть раз 10 людей еще и, Да, и порядка 10-15 миллионов человек в год становятся инвалидами и коллегами. А теперь умножьте это на 100 лет. Значит, 150 миллионов человек год за 100 лет убито, и полтора миллиарда станет инвалидами и коллегами. Почему? Потому что существующие автомобильные дороги, ну дорога расположена дороги расположены на, нулево, на первом уровне, на поверхности земли, где находится собственная жизнь, где мы живем. Движемся, да? ходим, животные там же живут. Растительность тут же. Да? И вот перенос э, движения на второй уровень, над поверхностью земли, снижает аварийность в тысячи раз. Мы это видим на примере авиации. В перевозит перевозят ну, много пассажиров, почти столько же, сколько и автомобилей. Причем на большие расстояния перевозят. Да? Так вот на автомобиле, если гибнет полтора миллиона человек в год, то в авиационных катастрофах а, гибнет порядка 600-700-800 человек в год. Это в 2000 раз меньше. Только почему? Основная причина, что мы подняли над землей. Да? Так мы идем над землей, но у нас не будет тех причин аварийности, которые есть в авиации сегодня. Ну, допустим, шоссе не вышло. Он не может сесть, да? А у нас нет шасси. Допустим, двигатель заглох. Самолет падает и разбивается. Гибнут люди. А у нас, ну, даже если у нас все четыре мотор-колеса в из строя, что, ну, вообще-то исключено, что четыре одновременно, так? То он просто прокатится, остановится, и в следующий за ним модуль пристыкуется и э, пойдет его дальше до станции и выведет его на ремонт э, в депо. Поэтому... У нас нет тех причин аварийности, которые есть в авиации. Значит, у нас будет еще ниже аварийность. Представляете, сколько мы жизни можем спасти. И сколько людей не потерять здоровье. И это, наверное, самое главное вот, экологическое составляющее нашего проекта. Спасибо большое. Я хотел бы еще заметить, что очень часто нам задают вопросы. А поскольку ваши транспортные средства будут без водителей, не создаст ли это безработицу, насколько я понимаю именно экологическая составляющая проекта skyway то есть именно возврат территорий которые похоронены под существующими дорогами создание того же гумуса почв наоборот будет способствовать развитию занятости в тех регионах где будет это производиться правильно ли я понимаю производство рано или поздно будет роботизировано И я думаю что люди в основном будут работать в сфере обслуживания и э, в сфере творчества, наука, искусству. Понимаете, так, да, по-моему, лучше рисовать картину, чем яму. Или писать стихи, чем Капатьяму, да. Поэтому э, и здесь, я думаю, интереснее обслуживать, допустим, в наших станциях, вокзалах людей, там, чем вести транспортное средство, да? Ведь водитель, он, на вот автомобиль, находится все время в состоянии стресса. Он больной, когда едет. Он даже если отвлечется на несколько секунд, он попадет в аварию. он это знает даже на подсознательном уровне. И он, как робот, понимаете, подчинен вот этому движению и безопасности. Зачем? В случае он читает книгу, работает на компьютере, да, или просто отдыхает, спит, чем вести, да, транспортно-союз. Поэтому, я думаю, в будущем все-таки основная работа будет в сфере обсуждения. Спасибо большое. И теперь, мне кажется, мы подошли к самому главному, что должно спасти экологию Земли. Не то, что это использование роботов, а именно вынесение индустрии в космос. Если можно, немножко расскажите о своем общепланетном транспортном средстве. планетарное транспортное средство. Так, да, тут это решение я нашел давно. Это, собственно, Skyway стартовал Оттуда вот почковался. Я еще ребенком задумался вот, о будущем, как бы, не знаю почему. И меня волновало, вот, как раньше жили, люди жили, почему вот, мы стали технократической цивилизацией, индустриальной цивилизацией, да, и понял, что этот путь развития цивилизации избрали не мы, а наши далекие предки. Не Недор, дертальцы, пятикантры, те, которые жили в пещерах, и они а, зажгли первые костры и освоили первые технологии. Жарко мясо на углях. Там, приготовление пищи, выделка шкур. И они это делали в своем доме в пещере и в 20 лет умирали от рака легких. Там был смог. Но они спасли себя, поняв это, и вынесли технологии за пределы дома, пещеры. И раньше в пещере горел один костер, а сейчас на планете, ну, если только взять двигатель внутреннего сгорания, то только в миллиарды автомобилей горят костры, с более высокой температурой, с большим смогом, да, выхлопом, чем вот в пещере. И каждой мощностью ну, порядка 100 лошадиных сил, каждый из них. А самолеты, миллионы двигателей, которые выжигают озоновый слой. А ракеты, один старт которой делает дыру в озоновом слое размером с Францию. А электростанции, которые коптят небо или там, заливают водой, тысячи квадратных километров, где все там погибает, вся почва, да, леса и так далее, и э, а шахты, карьеры, да, э, э, котельные, то есть можно продолжать этот список, и я понял, это давно, что э, будет то же самое, что с нашими далекими-далекими предками, мы вымрем. И по моим подсчетам, это произойдет через 2-3 поколения, будет точка невозврата для цивилизации. И э, есть четкий анализ, почему это произойдет, да? и я стал искать как бы, решение, путь, как это сделать, понимая, что э, путь только один, как и у наших предков, разделить дом и технологии, вынести технологии за пределы своего дома. Поскольку нашим домом сейчас стало биосфера планеты, э, где нет перегородок, это одна огромная комната, и если взять, допустим, США, самое государство, то на территории США сжигается больше кислорода, чем они вырабатывают растения, зеленые ну, растущие на территории этой страны. То есть они живут в долг, берут кислород, который вырабатывается в тайгой, там в сибирской или джунглями Амазонки, понимаете? А тебе представят, что все так будут, как они, такой уровень развития, да? И вот эти процессы, они идут необратимы, и единственный выход, надо вынести индустрии, технологии за пределы дома, за пределы биосферы. И есть только один выход, ближний космос. Он недалеко, там всего лишь 300 километров, и уже начинается ближний космос. И поэтому я вот разработал систему транспортную, потому что если вынести индустрию, которая будет нас обслуживать, то должны быть большие пассажиры грузопотоки. Это миллионы тонн в год, даже десятки миллионов тонн, сотни миллионов тонн и десятки, там, сотни миллионов пассажиров в год. Ракета с этим не справится. Я нашел решение, вот, вообще, планетно-транспортное средство, которое очень корректное с точки зрения физики, не противоречит ни одному закону физики. И, как ни странно, это звучит, там реализован принцип оборонного который сам себя вытянул за косичку когда, из болота. Да. Так мы можем таким образом вытянуть цивилизацию из болота индустриального болота да? и э, индустрия технологии будут там там лучше для них место там невесомость там вакуум там ну, это лучше для технологий, можно уникальные материалы там получать так далее э, э, уникально там э, Не в технику там, сейчас, а в да ну вакуум кстати глубокий вакуум на земле получить стоит примерно столько сколько добыть тон, тонну нефти сколько да, а там он этот вакуум бесконечен во все стороны вакуум, так, причем очень глубокий вакуум. Там невесомость, которой нет на планете, здесь гравитация. Невесомость дает новые возможности технологические. Так. Там бесконечные ресурсы, минеральные ресурсы и пространственные ресурсы. Так. Энергетические ресурсы. Та же, вот, та же Россия, там, ну, до этого СССР, со своим Токамаком носится уже 50 лет его разрабатывают, даже больше, потратили десятки миллиардов долларов, еще хотят потратить, чтобы скопировать как бы, технологии, которые реализованы в другом термоядном реакторе под названием Солнце. Причем этот реактор термоядный работает уже около 5 миллиардов лет, и будет без аварии, и будет работать без аварии еще миллиардов пять. С квадратного метра в космосе можно взять где-то полтора киловатта, мощности солнечной, ну, солнечной энергии. И, пожалуйста, там же запитать промышленность, производство, индустрию там же. А мы будем жить на планете, в районе, можно сказать, да, где будут сады, луга, чистый воздух. Да. А будем просто только продукции, которая изготовлена там. А сельхозпродукция, естественно, должна производиться на планете, в биосфере, потому что это часть биосферы, и не надо где-то там в космосе получать, и не надо сады на Марсе, это полная глупость и утопия, садить сады на Марсе, когда яблоко будет по миллиарду долларов, и, причем оно не вырастет, потому что там температура ниже 100 градусов, мороза, и там нет вообще атмосферы, и кислорода тем более. Так? Поэтому надо жить на Земле и обустраивать Землю. И мы, у нас есть такая программа. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович.